друзья всем привет буквально через несколько минут мы начнем совместный эфир с очень уважаемым мною специалистом сейчас она подсоединится и вы сможете вы сможете узнать кто это это специалист который является глубоким, человек, который знает и понимает, что такое духовное, что такое тонкие планы, что такое регресс. И она специализируется на именно на регрессологии. Я, как специалист, имеющий медико-биологическое образование, имею академическое образование, я знаю, что то, что делает Марина с помощью регрессологии своей, с помощью регресса, это поиск ресурсов в прошлом, в бессознательном. Как дипломированный гипнотерапевт я знаю, как работает сознание бессознательное. Марина, нажимайте «Присоединиться», и я вас сейчас добавлю. Вот она пришла уже, так что Ткачева Марина, регрессолог, специалист по духовному развитию, специалист по продвижению тех людей, которые приходят к ней. Она берет ресурсы из прошлого то есть наше тело наше тело имеет память как человек который понимает что такое сознание бессознательное скажу вам что в днк брюночка нажимайте присоединиться и я вас сейчас присоединюсь присоединю попроситесь к попроситесь к совместному эфиру. То есть я понимаю, как это работает. Запрос на присоединение пока не вижу. Ну, ничего, не спешите. Я пока вам буду рассказывать. Люди должны понимать, что все, что сегодня происходит в мире, это результат наших бессознательных действий. Все, что мы сегодня делаем, это бессознательное. Нами управляет бессознательное. И если вам кажется, что вы сделали все, что можно, а у вас нет результатов, то... В принципе, это в бессознательном. С точки зрения науки, если более простым языком объяснить, то сознание — это всего лишь 5%. Бессознательное — это тело. Понимаете? И вот те специалисты, которые с помощью регрессологии могут вывести вас на ту силу, которая вам необходима, потому что бывает так, что вы чего-то хотите, делаете, а у вас не получается. И вы и так, и ядок, а тут оказывается, что -то тормозит. И там, например, вы не можете больше заработать денег. У вас есть, вы умом понимаете, кучу тренингов прошли, а не можете понять, почему у вас не получается. Оказывается, внутренний голос, как мы говорим, да, одна ваша часть вашего тела, говорит это из, из вашего далекого бессознательного, может, даже из прошлой жизни. А там говорят, много хочешь, мало получишь. А там говорят э, маминым голосом или бабушкиным голосом, э, там, если ты станешь побогаче, то у тебя заберут, убьют, тюрьму посадят. А там, когда вы делаете запрос и уходите в прошлое с помощью специалиста-регрессолога, но там, оказывается, вы найдете те ресурсы, которые вы сможете вытащить, превратить их из боли, из камня, преткновений, которые не пускают вас вперед. И тогда ваши силы удваиваются, утраиваются и делают вас в 10 раз сильнее. Поэтому регрессолог это тот специалист, который знает, как взять в прошлом ресурсы для вашего настоящего, чтобы вы шли вперед. Но при этом. Друзья мои, вы знаете, что я сейчас работаю с нишей вот психологов-коучей, экспертов, помогающих профессий. Если вы светите только регрессологией, если вы светите только какими-то своими образованиями, инструментами, потому что регресс, регресс — это инструмент. Спасибо вам большое за ваши сердечки. Регресс — это инструмент. Гипноз — это инструмент. Метафорические карты — это инструмент диагностики. Там астрология это все диагностика, по большому счету, но это не дает вам новых навыков, которые могут вас привести к результату вашему, который вы хотите. Именно поэтому у каждого специалиста должно быть четкое понимание, чего вы хотите. У вас должно быть записано тысячи желаний, повторяю, тысячи желаний на бумаге. И вы должны понимать четко, чего вы хотите. Ваш мозг должен загрузиться тем, чего вы хотите. Я об этом говорю каждый божий день, потому что скоро буду проводить бесплатное занятие и потом приглашать вас на условно платное, чтобы вы записали четко, чего вы хотите, и мозг правильно прогрузили своими то, чего хотите вы. Соответственно, когда вы не знаете, чего вы хотите, вы пытаетесь идти делать, а вас не пускает. Следовательно, нужно первое убрать из прошлого с помощью регрессологии. Убрать из прошлого вашу боль, то, что мешает. И, естественно, научиться загружать свой мозг грамотными хотелками. А это наша с вами святая обязанность. Если вы не умеете, значит, надо учиться. Если вы не знаете, как, надо учиться. И если вы... Да, Марин, подать заявку на участие. Вот Людмила Исаева подала запрос на участие в прямом эфире. Но Людмилу Исаеву я сегодня не буду приглашать. Мы с Людмилой поговорим позже. А вам нужно дать, подать заявку на участие. Ничего страшного. Я пока сейчас буду тут готовить к тому, что вы сейчас тоже будете говорить. Поэтому, если мы говорим сейчас о том, что какую-то боль вы решаете, человек пришел, допустим, с какой-то проблемой. Вы эту проблему убрали, но причину следственной связи причину вы нашли, а теперь вам нужно научиться человека вести его в будущее, правильно загрузить то, чего он хочет, для этого нужно самим хотеть и правильно писать. Этому тоже надо же. учиться. Большинство специалистов не знают, как это делать. И это нормально, мы все люди постоянно учимся. Потому что, смотрите, если вы четко не понимаете, чего вы хотите, какая ваша конкретная цель, то вы делаете непонятные действия. А те, кто нами управляет, они четко знают, чего хотят. Те, кто нами манипулирует. Но, ну, кстати говоря, не все манипуляторы, кстати говоря, особенно родня. Им кажется, что они как лучше хотят. Мамы, папы, бабушки. О, есть. Есть. Есть. Они нас портят, они убивают нас. Потому что они навязывают свои мысли, свои мнения. И вот так работает ДНК-программа. Марина уже присоединилась. Как нас видно, слышно. Марина, скажите что-нибудь. Супер, супер, супер. супер. А, я хорошо, отлично. Сейчас уже немножко вижу. готовлю почву, о чем мы будем И говорить. Хорошо. И наша с вами тема. Так, что тут булькает там? Как меня слышно, ребят? Вот я слышу свой голос, оно булькает там что-то. А как меня слышно? Ребят, дайте, пожалуйста, обратную связь. Голос э, хорошо слышен? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Я слышу булькает. Ну ладно, главное, чтобы вам было слышно хорошо. Итак, э, я немножко объяснила, как у нас все устроено, сознание бессознательное. Э, я объяснила... Кто придёт? Отлично. Ну, отлично. Значит, я потерплю, что меня тут булькает. Сегодня наша тема «Эхо идет и булькает». Вот пишет Сергей. Так, а что ж делать? Кому-то хорошо, кому-то булькает. Так, а сейчас? А сейчас хорошо, по-моему. Ну вот. Поэтому тема сегодняшняя «Мохнатый пень». Я увидела эту статью у uh, Марины на ее страничке. «Мохнатый пень». Миссия Эрева при причем тут война? И вот эту тему мы сегодня с вами будем разбирать. Мохнатый пень. Меня это, спасибо, Сергей. Угу. Махнатый пень. Этот, эта метафора меня очень хорошо зацепила, и я предложила Марине провести совместный эфир. Махнатый пень в, в понимании, что нам, мы все знаем и сидим на месте и ждем пинка. Особенно это касалось специалистов, помогающих профессий. И сегодня мы будем говорить больше для специалистов, помогающих профессии, но не только, для всех людей, которые понимают, что для того, чтобы вы эту миссию выполнили на Земле достойно, вам, мне, любому из нас нужны действия. Если мы сами не действуем, не, не развиваемся постоянно, не делаем новый шаг, потому что, смотрите, у нас должно быть не все плохо, а у нас все хорошо. Благодарю, я хочу лучше. А потом еще лучше. Вот так должно в голове быть у нас загружено. Поэтому, когда люди не умеют ценить, когда люди не умеют благодарить, они застревают на прошлых болях, сейчас Марина будет об этом тоже говорить, про регрессологию. то тогда мы топчемся на месте. Потому что, убрав однажды какую-то причину, мы снова продолжаем топтаться, нас на, на какое-то время нас хватает, а дальше мы снова проваливаемся, потому что нет регулярных действий, нет конкретной цели, и в голове у вас не загружены ваши цели, ваши желания. Поэтому, когда вы знаете, чего вы хотите, когда вы понимаете, для чего вам это надо, то это значит, вы выполняете миссию. Если вы получаете удовольствие от того, что вы делаете, получаете достойную оплату за свой труд, «Помогайте людям делать эту жизнь лучше» – это называется выполнение миссии. И, кстати говоря, я где-то услышала, наконец-то поняла более конкретно, что же такое миссия для экспертов. Оказывается, ну мне это, кстати, зашло, очень даже зашло. Оказывается, когда ты получаешь за свою работу и вклад в людей от 5000 долларов, ну и подведем средний знаменатель в долларах, потому что у кого-то гривны, у кого-то рубли, у кого-то тенге, нас слушают разные люди. Кстати, кому хорошо, по, нормально на русском, кому трудно понимать и, и надо переводить на украинский язык, потому что у нас есть люди из разных стран, и нам важно, чтобы всем доходило легко. Так вот, когда вы получаете за свой вклад в людей от пяти долларов и выше, это называется, оказывается, что вы миссию выполняете. Если же вы... Вбахиваете массу энергии, труда и получаете намного меньше, то тут что-то вы делаете не так и нужно с этим разбираться. Кому это зашло? И вот продолжаю называть тему «мохнатый пень». Это значит, мы засиделись. Это значит, мы умничаем, но ничего не хотим менять. Поэтому приходят ситуации личного характера, стрессы, Приходят ситуации общего, потому что много накопилось ленивых людей, не желающих развитие вкладывать, развиваться и проходить дискомфортные какие-то моменты. То есть мы обожрались, обпились, объелись, мы чищем как тело сейчас уменьшить и так далее. Потому что мы, ну, помните, в Бухенвальде, не было ни одного толстого человека. Никто там не был толстым, помните, да? Вот, это так, кстати. Поэтому, если вы сейчас меня слышите, сейчас Марина будет добавлять свое, то помните, если вы не растете, не развиваетесь, не инвестируете в себя, просто сидите на копейках и думаете, что вам кто-то должен, вас и меня, и всех нас будет постоянно толкать. Толкать какая-то личная... Личные кризисы, катастрофы. Если вы этого не понимаете, и вас много, нас много таких, да, которые застряли в том, что вам должны, нам должны, мы ноем, плачем. Пять букает, да? Блин, блин, блин, блин. блин. Ладно, сейчас оно успокоится. Давайте мы хорошо об этом подумаем. То тогда наступают такие ситуации, как война. И вот сейчас война еще больше показывает, Насколько мы осознаны, насколько мы отвечаем за себя, насколько мы готовы выбраться из этого всего. И сегодня будем об этом говорить про духовный рост, про мохнатый пень, про миссию, Эрува водолея, об этом расскажет больше Мариночка. И это будем увязывать с войной. Мы с Мариной одинаково, одинаково походим свой, свой путь, мы одинаково в одинаковом плане, что мы из Украины, у нас тоже нас коснулась война. И мы продолжаем делать хорошие дела, помогать себе и людям. Итак, Марина имеет медика, медицинское базовое образование, то, что я знаю. Марина имеет высшее экономическое образование. Марина имеет множество всяких курсов и специализаций, которые помогала, помогла ей зайти в понимание причинно-следственных связей и конкретным инструментом, насколько я понимаю, один из инструментов – это регресс, где она с помощью регрессологии – это гипноз. Давайте будем честными. Это умение зайти через правильную подачу, в данном случае, на берегу, чего человек хочет. И дальше вы ведете его в прошлое. И там находите завалы какие-то, причины, и из них превращаете в ресурс. И теперь… Я передаю слово Марине. Поприветствуем Марину сердечками. <реклама> благодарю, Благодарю, Надежда Викторовна. Да, регрессология такой тонкий и глубокий метод, потому что он позволяет работать вот именно на уровне подсознания, на именно на уровне души и не только с этой же, вопрос а и с прошлыми, по душу. у кого-то есть не есть Если душа, потому и... что многие не понимают, что это такое. Мы тоже ответим. Угу. Есть есть душа, наша душа, она также многозадачная, она состоит из многих аспектов. Мы можем наша душа, она может воплощаться, иметь параллельные воплощения. Допустим, не только, допустим, на этой земле, не только там, допустим, на, в этом земле, а еще в других инопланетных цивилизациях. И когда приходят ко мне на сеанс клиенты, вот, допустим, вот вчера у меня был сеанс, молодой человек из Киева, и у него была, был такой вот страх, у него нет уверенности. У него нет уверенности. И мы пошли по запросу, по этому страху, и нас перебросило просто в параллельную такую вот реальность. То есть э, реальность, в которой он э, может моделировать. Он увидел э, перед собой гору, и, которую он не может преодолеть. Но он видит там солнце, и он знает, что вот ему туда нужно. Он хочет туда. То есть э, вот в этом его затык, он не знает, как туда дойти. И мы дали запрос ему, Высшему Я, к его душе, чтобы нам дали этот ответ. И ему показали, что ему нужно просто идти, идти вверх. То есть отбросить все, отбросить этот страх, эту свою неуверенность и просто идти кверх. И когда он стал идти к вершине, я в него спрашиваю, как, вы, как вам это дается, легко этот путь или есть какие-то препятствия? Он говорит с препятствиями. Я говорю, может быть, я как-то вот решим сейчас этот вопрос, как бы вот легче идти? Он: Нет, мне это не нужно. Я должен идти сейчас так, как должен идти. То есть через препятствия, через вот эти вот проходить вот эти страхи, то есть, ну, вот все да, это закалять, меня будет закалять, и я буду вот Обретаются новые грани вот этой внутренней силы. И тогда дух простраивается, душа и дух да, и здесь да, идентично, вот, да. как считаете? В общем, мы дошли до вершины, и то есть клиент получил вот это важное осознание, как ему нужно к этому прийти. То есть он увидел свою параллельную реальность, которую он смог моделировать. Это очень хорошо. свое будущее он уже смоделировал, он увидел свой путь. Он увидел ресурс, то, что ему нужно двигаться, ему нужно было движение. И это то, что я просто перед ним еще, я сделала консультацию по матрице, я увидела энергия, которая вот будет его двигаться двигаться ему, но ее нужно достать. Этот ресурс из подсознания нужно достать. И вот как раз вот в регрессе, в сеансе нам это показало, что вот это вот движение, вот эта энергия, которая заложена в нем, ее нужно просто вот использовать. И э, был такой ну просто ну, вот супер клиент, понял, что ему вот просто дальше двигаться необходимо. И душа, соответственно, получила вот эту вот возможность донести до человека, потому что душа — это понятие нематериальное, то есть мы не можем ее видеть, но мы можем ее чувствовать. Душа наша чувствует, она не думает. Мозг в этом плане, он, допустим, сеансе он будет мешать он будет думать, что это все вот нереально, ты надумал, ты там что-то там еще. Это, это минус. То есть, душа в теле это все Душа что -то, она в теле, поэтому да, болит. Даже вот а жизнь. тело у нас это да. и есть бессознательное да, с точки нет. зрения науки. А тело это есть бессознательное, которое держит память, память души в разных там, измерениях, как вы говорите, в разных воплощениях. А с точки зрения науки, это ДНК, которое мы передаем по наследству детям, которые мы сейчас формируем и так далее. Поэтому сознание это только вот контроль, это только 5%, а бессознательное это 95%. И это бессознательное, вот, это, вот эти вот душевные всякие там радости, преграды, оно по сути нами и двигает. Угу. Нами управляет. Да, оно двигает, да, двигает, потому что вся память, она находится теле, да? здесь теле? у нас, бессознательно. Поэтому ну, мы что? убираем, потому мы мягко договариваемся с контролем ума. Начинаем слышать голос э, гипнотерапевта, уходим в бессознательно, и там находим э, и сам человек находит, э, гипнотерапевт лишь ведет туда, э, куда вы. Специалист, главный, главное, что специалист должен понимать, куда вы ведете человека и что человек хочет, и не навязывать свое, чтобы человек сам с помощью ваших аккуратных вопросов, это специализация, это надо конечно, учиться чтобы человек вышел из этого ресурса. Когда мы говорим про мохнатый пень, что здесь, как здесь можно увязать? Вот э, лень, э, лень действовать, лень обратиться к специалисту, инертность, э, ж, жалобы, там, жертвенность. Вот как, как вот я уже так бы наводку такую сделала? Попробуйте это увязать. Про мохнатый пень. И что это значит, когда человек не будет а си... делать ничего, не будет обращаться к специалистам, не будет расти, проходить трудности, закаляться, как вы в этом примере с консультацией рассказали. Вот этот мохнатый пень, эту метафору я бы хотела более детально разобрать и увязать это с миссией эры Водолея и войной. Да, махнамахнаты пень это просто сейчас для нас это актуально, и для чего дана нам эта война? Это для того, чтобы мы вышли из зоны комфорта. Это на духовном плане это означает, что мы просто вот здесь сиделись. Вот у нас до эры Водолея была эра Козерога. То есть Козерог, он, ну это уже астрология, это Козерог, он как бы ну, материальный такой вот знак, вот земной, то есть он приземляет. Мы, допустим, как бы стремились к каким-то благам, мы покупали дома, зарабатывали много денег, там, вот стремились к такому вот комфорту. А водолей, вот этот вот переход, другая матрица, это воздушный знак. То есть мы должны отпустить это все. И война, она как, как ни кстати нам это все вот показала. Потому что разрушение, эти все взрывы, там дом прилетела ракета. Ну то есть все, вот уже вселенная показывает, что ну, не заберешь ты это все с собой. И даже с точки зрения вот души и тела, душа она бессмертна. А тело, оно дается нам только на это воплощение. И то есть мы не заберем тело с собой в духовный мир. Как бы мы ни старались, мы не заберем тело. А если бы вот, там, э, Ничего мы не заберем. как было бы более правильно с точки зрения Божьего задума, э, для того, чтобы не пришла война, чтобы люди использовали все знаки и могли гармонировать и материальное, и духовное. Потому что, ну вот как без материального? Вот я приехала домой. Почистила дом, помыла от орков, насколько смогла. Первые дня меня рвало, потому что здесь жили чужие люди, тут наверх беспорядок, тут... И я счастлива от того, что у меня есть этот дом. Я счастлива от того, что я могу сделать себе кофе в своем доме. Я счастлива от того, что моими руками это создано, что я вложила сюда время, нервы, напряжение всевозможные, дискомфорт, трудности прошла для того чтобы это иметь и насладиться, потому что в материальном мире нам даются все ресурсы, чтобы мы получали то, что мы хотим в материальном мире тоже, но ну, не зацеплялись. Вот я сейчас к чему подвожу. Как использовать, по-вашему, чтобы не приходили такие войны, такие кризисы? Вот как можно это использовать, чтобы было гармонично и материальное, и нематериальное? Вот, пожалуйста. Это, это это тоже рост. То есть, когда мы стремимся что-то заработать, что-то приобрести, это, знаете как, у каждой души свои задачи. То есть, он на землю приходит, душа, со своим каким-то определенным таким вот багажом задач, которые она должна выполнить на это воплощение. То есть, там, добиться того, чтобы прийти на хорошую работу. Кто-то имеет семью. Кто-то там построить дом. То есть это все разное, у каждого это все разное. А кому-то нужно прийти наоборот, знаете, как вот займеть это все, да. и отпустить. Да. Вот Отпустить, да. вот это отпустить всего, и, правильно? И, а, то есть делай, что надо, и, и, и будь что да, будет. И отпускаешь. Ну, это красиво звучит, а вот как, да. как все-таки с точки зрения уже практической психологии? Для тех, кому кто сейчас слушает нас, напишите, кому бы это было интересно, чтобы я сейчас ответила. Как это отпустить? Как это заработанное, нажитое, трудом таким, потом? Как это отпустить? Вот кому было бы интересно, чтобы я ответила? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Поставьте какие-то значочки. Пока вы пишете, спасибо большое, что вы включаетесь, пишите активно. Вижу. Так вот, как же отпустить то, что вы заработали? Как отпустить то, что заработала я? Вот, меня война застала в другой стране. По случаю своего развития, я тоже человек, и я знала, что нужно много хотеть, чтобы майронные сети, которые длиной более миллиона километров, были загружены, чего я хочу в этом материальном мире. Хочу вазочку красивую для этих цветов. И я себе представляю, что она, эта вазочка у меня есть. И я записываю это, я мозг загружаю. Хочу поменять машину, которой я получаю кайф удовольствие. И я это пишу. Хочу массаж, что приезжал мастер домой, мастер домой и делал мне массаж. И я после этого не садилась в транспорт или в машину и полусонная разваленная ехала домой. А хочу аккуратненько с подзакрытыми глазами закрыть дверь за специалистом и минут 30-40 потрансовать после массажа на все тело. Кто улавливает, Это я? Для чего? Для того, чтобы тело расслабилось, для того, чтобы тело покайфовало, и снова ум включился и начинал делать следующее. Так вот, я мечтала, я про себя рассказываю. Я мечтала много путешествовать. Я знала, как это страшно. Я не знала, Ты до сих пор не знаю английский, я его потихонечку учу. У меня была куча страхов и дискомфортов, но я, как психофизиолог, прекрасно понимала, что мне нужно хотеть и делать те действия, которые мне неприятны. И я с собой договаривалась, если мне что-то страшно. То есть я с телом, со своей душой, со своей там каким-то затыком я договаривалась. Таким образом, благодаря той работе, которую я выбрала онлайн, а для меня это очень большой страх, потому что я барышня Советского Союза, я ушла из должности коревной посады, да, то есть за меня это делали подчиненные, другие мои коллеги, и я толком даже компьютером не умела пользоваться. Для меня это был ужас какой, да я и сейчас это испытываю. И мне говорят, что если вы хотите в этой жизни развиваться и чего-то достичь, вам нужно постоянно идти и делать то, что вам страшно. Она уже не хочет... Но так вот я понимаю, я понимала, я мечтала и хотела. Вот, допустим, проводились тренинги, там кто-то проводит тренинги за границей. Почитаю, посмотрю спикера, почитаю, что он дает. И думаю, боже, так я же это знаю лучше, чем этот специалист. А, я себе пишу, провожу тренинг в такой-то стране, и я себе записываю. И когда я в конце года смотрю, сколько стран я посетила, я поняла, что мои мысли, мысли, Сознание это всадник, а бессознательно это лошадь. И как бы тебе не было трудно, ты лошади говоришь, мы придем, мы преодолеем этот, этот, этот барьер. Таким образом, очередной кризис, а первый кризис этот был, где меня застало, был ковид, вместо, я на зиму сюда уезжаю в какие-то теплые страны. В... В прошлом году в ноябре даже сперва была в Доминикане. Потом вернулась домой, думаю, посмотрю, поеду или не поеду. И все-таки поехала. И застряла я в Египте. И уже домой вернулась вот только недавно. Так вот, мои страхи, мои переживания, моя боль, мои болезни. А в Египте я переболела во время войны, ну, наверное, как за 20 лет не болела. Потому что я болела душой, что происходит в моей стране. Я понимала, что это неправильно, я людям помогала, но я очень сильно болела. Я домой приехала, я похудела, наверное, килограмм на 10, на 7 точно. Я есть не ела, не знаю, это был COVID или что-то другой какой-то вирус. То есть одно за одним. Я выжила через силу, скажу. И только вера в то, что я знаю, ради чего я живу, помогла мне вернуться к жизни. А ради чего я живу? Спросите у меня. Чтобы тем людям, которые заблудились, не знают, застряли, показать, применить свой, свое сознание, свое, свои ресурсы, показать, направить, помочь, поддержать. Тот, кто хочет, конечно. И я думаю, что уверена в этом, что Бог меня сохранил, потому что, наверное, я не знала в этом мире. Поэтому трудности приходят, и вы своей душой договорились заранее, какое прийти воплощение, в какие пришли родителям, и какие вам нужно пройти трудности, чтобы... ну Душа ваша просто забыла, потому что как только оплодрилась яйцеклетка, все. Душа уже, ну, это, это материальная тельца, которая там развивается в утробе. И от того, о чем думают родители, что они говорят, как они относятся к миру, как они относятся к другим людям, это тоже передается детям. И чем больше ваша душа, ваш ум, ваш ум мудрый и душа мудрая, тем больше вы по ДНК передаете своему ребенку. Легче пройти этот путь. Но это уже мера вашей ответственности. Поэтому мохнатый пень, в моем понимании, это то, что вы засидели. Спасибо большое за вашу поддержку, друзья. Мохнатый пень — это когда Марина сказала правильно, вы сидите и ждете пинка. Война — это сильный, сильный очень пинок. Такой пинок, который, наверное, страшнее не бывает. И вот тут люди проявляются. Недаром говорят во время войны, когда ты пишешь как ты, и от того, как, ты, как тебе отвечают, беспокоятся ли о тебе, люди проявляются на вшивость. Если я пишу своим друзьям, знакомым, не отвечают, это значит, что я о них думаю, помню. Если не отвечают, или отвечают сухо, значит, я больше не пишу. Или там по-другому как-то проявляются. Или вот сейчас вернулась в поселок и я вижу, что-то написал что в Броварах собираются для тех, кто потерял для тех, кто потерял кровь, над головой для кого раз, разбиты дома, перед, пожалуйста, связи их, что у вас есть: посуда, постель и так далее. Спросила у этой женщины, которая написала в группе. Никто не ответил. Никто ничего не привез. Ну, я не осуждаю это. Люди потеряли тоже у меня где-то 30% все, что было в доме, а то и больше, наверное. Что сожгла, что забрали, что украли. И я легко от этого избавляюсь. Главное, у меня есть крыша. Но даже если крышу заберу, то я точно знаю, ну, точно, не точно, но варианты, что я буду делать, у меня есть. Почему люди плачут? Почему люди страдают? Почему люди ноют? Почему они жертвы, им должны? Потому что их душа считает, что они жертвы, их душа незрелая. И этот пинок — это война. Сейчас вы скажете Марина, насколько я права, ну, добавьте. И поэтому люди, которые проявляют эмпатию друг другу, поддержку, эм, они еще больше вот в этот период пинка военного, так называемого, проявляются, кто они на самом деле. Они маленькие, ничтожные людишки, и они думают, что сегодня они спрятались, что сегодня... Так им обойдется, Нет, ничего так просто не обойдется. Все там считывается, прям считается. Если вам не вернется, то вашим детям, вашим поколением. Вот так. Продолжайте. Теперь вы добавьте, что вы скажете со своей стороны. Да, да, да. Это, все, да, это все правильно. И как раз вот, когда вы говорили за перинатальный период, когда душа приходит тут вот уже вот в воплощение, э, до того момента, когда м, происходит вот э, тот момент, когда вот дают задачи душе, вот ее наставники, э, ее уроки, и э, дает, э, и душа выбирает да, и место. страну, их семью. Есть, да, страну, да, да, да. Я раньше этого не верила, потому что имею да. академическое образование, да, сказал, что вот, это бред собачий, правда. Сейчас я знаю, что это работает. И вот эти тонкие планы, сейчас вы о них тоже скажете, я потом добавлю с точки зрения науки, что это обозначает. Продолжайте, пожалуйста. И а, то, что... Мы выбрали, мы души выбрали, допустим, Украину, там вот Россию, вот вообще, то есть те страны, где происходят такие вот катаклизмы. То есть это для того, чтобы мы смогли пройти эти уроки. То есть выйти из той зоны комфорта и пройти этот урок. Не забиться страхами, не уйти в себя, а вот выйти из зоны комфорта. Поэтому война, ковид, это все, это выход, это выход. То есть мы должны идти вверх к солнцу, как вчера вот у меня шел, допустим, клиент. Вот, вот. Через препятствия, кому-то легче, кому-то хуже, но это нужно отпустить и принять, через принятие. Вот когда мы это понимаем, осознаем, мы тогда видим выход, вот тогда мы идем вот к Солнцу. Тогда вот Каждая наша мысль материальная, вот то, о чем думаем о других в... людях, как поступаем, врем мы себе, мы э, лицемерим. Э, это все возвращается к нам назад, ДНК, нашим детям, нашему поколению. Поэтому уровень сознания, ответственности, он потом проявляется. Следствие от наших мыслей, от наших поступков проявится потом. Поэтому если душонка душоночка слабенькая, если прячемся только за материальные затряпки, то или как бы убрать, украсть, взять на шармачок, взять там бесплатно, своровать, ну в общем, оно все потом, потом все оно отаукается. Только это не понимают люди, просто не понимают. Ну вот не понимают этого. И для этого, чтобы понять, нужно, конечно, больше читать, развиваться, понимать, как это устроено с точки зрения анатомии, физиологии. Да. да, поэтому мохнатый пень это про это, про развитие. Чтобы мы просто не сидели, не, не засиживались. Потому что, ну, если мы покроемся этим хом, мы, ну, наша душа не выполнит эти все задачи. И воплощение оно будет ну, просто зря. Это заново придется тогда проживать жизнь, это кармическими уроками, опять нас нам слушает, это все. наверное, и и думает, что не за бред, уже блокие кармические. Смотрите, ребят, кармические кармы это причинно следственная связь. Если раньше считалось, что могут вернуться это там через какие-то поколения и так далее, то сейчас скорость вращения планеты в разы выше. И вот эта эра Водолея, это как раз эра, сейчас вы об этом больше, больше сказать. это, это эра э, изменений на высоких таких, ну как бы сказать, на высоких уровнях, а... Который мы не осознаем, и может вернуться к может вернуться, даже не ожидая каких-то седьмых поколений, это может вернуться сейчас, потому что скорость вращения планеты намного быстрее, чем была раньше. Сейчас человек 18 лет, это как в наше время, это как 25-30. Если вы думаете, что вам 18-20 лет, а вы еще дети, если вам там, 35 и вы думаете, что вы еще молоды, по уму, по развитию, по, с учетом развития мира, это уже намного больше. Поэтому, если вы хотите, чтобы вашим детям дать более качественную жизнь, значит, учите их уважать себя, уважать других, быть более эмпатичными. Если слушают нас россияне, то вот то, что сейчас происходит на территории Украины, третья мировая война, я думаю, вы это уже понимаете, люди такие взрослые, осознанные, то вас это тоже коснется не потому, что вы пошли не пошли воевать и убивать, насиловать и истреблять своих братьев в соседней стране, даже ваше молчание и э, показать, что вы не, не, не политики, что вы э, то вы там вам это все равно, то вам это аукается, потому что мы с вами являемся частью этого мира. Каждый маленький человек, каждая маленькая звездочка, она должна загореться и светить. Потому у меня и программа называется Звездный коучинг. Я даю людям возможность самим раскрыться, и чтобы вы помогали другим раскрываться и светить. Поэтому, если вы, вам кажется, что вы вне политики, вам как бы все равно, вас это обойдет, не обойдет. Потому что мы являемся маленькой частью огромного мира, огромной планеты. Мы маленькие частички в этой планете. И, это, и чем больше мы думаем позитивно, чем больше мы помогаем друг другу, уважаем мнение другого, чем больше мы теплые, тем более мы духовные. Ну, это каждый приходится. сам. Добавьте, пожалуйста, про Эру Водолея. Эра Водолея, как я говорила, да, она такая вот воздушная, и вы, как раз, Надежда Викторовна, вы очень правильно выбрали вот этот уход из Совка, да, из нашего СССР, вот как раз вот в, в интернет. Вот, это вот все вот эти вот, э, легкие воздушные вот эти вот технологии, которые вот, вот дали, вы их ухватили, и вы сделали как раз очень правильный и выгодный выбор. Потому что «Эра Водолея» — это про легкость. То есть мы сейчас с вами можем легко общаться, правильно? Нам не обязательно куда-то ехать. Мы также можем проводить и сеансы, и коучинги, и любые сессии, то есть посредством интернета сейчас будет еще больше таких удаленных профессий. И еще мы смотрели, в регрессе делали такое исследовательское погружение, то есть регресс это не только, чтобы, ну как вот объяснить, не только мы рассматриваем страхи, страхи какие-то там обиды прорабатываем, там прошлой жизни смотрим, нет. Здесь можно еще провести исследование. И когда я обучалась, мы проводили то была у нас тема такая очень актуальная, это про прививки, это COVID. Сейчас эта тема интересная война. И вот каждый... Вот, большинство клиентов, не скажу, что каждый, но им тоже это интересно. И в сеансе вот им тоже интересно последовать, когда война там закончится, а лишь как, как вот совершить этот переход, что для этого нужно. И они получают вот такие вот ответы в плане того, что сейчас вот, э да, вот это более легкая такая вот матрица идет, когда нужно вот отказываться от земного. И с помощью таких вот э качеств, как вот И сострадание, хватит, да. быть э добрыми друг к другу, э да, да, вот... вот ну, вот, Душевный человек, теплая душа, да. душа да. да. И вот это вот с помощью вот сострадания переходить на эти высокие вибрации, на э, положительные эмоции, и тогда и проще и жить будет, потому что э, если перейти, так вот посмотреть вот тонкий план вот ну, те люди, которые могут его видеть, там война идет намного круче, а чем как у нас она здесь. она там идет? За что? Это война что? И... Это война за добро, за свет. То есть там темная сторона, да, вот как нас учила, допустим, у церкви, есть рай, есть Ангелы наши, духовные наставники, они есть, вот когда заходим в духовное пространство, то есть это все как бы можно увидеть и с точки зрения, как воспринимает это подсознание человека, к чему он готов. Вот таком вот образе ему и покажут. И также есть тёмная сторона, да, есть вот дьявол, есть вот сущности. Это если смотреть на тонком плане, как они проявляются а в А если человек в это плане, не верит это и живет страхи. себе тихонько в своем доме, под подушкой продолжает прятать, его война обошла, и он говорит: вот я молодец, и мне это ничего страшного. Не всех же война зацепила. Кого-то дом разбила, кого-то родных забрала, кого-то кто-то потерял своего родного человека на войне и так далее. А кто-то обошел, кто кого-то это обошло. Как, как тогда для этих людей это, эти уроки войны? Для этих людей, значит, может, просто не стоит эта задача, либо она может стоять позже, но его тоже это может коснуться. Все зависит от того, какие, с какими задачами он пришел, У -у -у. какое предназначение Что? ему нужно выполнить. Что? Что? Вот. И какое развитие, и какой уровень осознанности он получит потом на выходе? То есть, когда он придет уже в духовное пространство, а с него наставник скажет, «О, а ты там, допустим, вот этот урок не так прошел, О, у тебя там осталось там процентов 20 или 50, а что ты сидел там в той подушке? Что ты там вот, ну, сидел? Что такое? Что ты там, как, вот как я описала, да, мухом обрастал? Почему ты не проходил? Вот я теперь вот это вот тебе дам на следующее воплощение». Ну и естественно, как вот есть пространство рода тоже в духовном этом плане, у нас есть и родологи, вот, которые это ну, все практикуют и лечат род. Вот здесь вот как раз вот в роду завяжется вот этот энергетический кармический узел, который и будет на нашем дереве, вот этом родовом дереве. И когда мы заходим в пространство рода, в регрессологии, мы видим вот этот узел. То есть клиент видит этот свой узел, который он сделал в прошлой жизни. Или это могла быть его бабушка, там, ну или кто-то, кто-то вот из родственников. И это все вот эту вот энергию. То есть это, ты потому, за тормози, тормози, тормози в за свой бабушку тормозит следующее Да, да. ДНК да. содержит всю потом, вот сделала, эту информацию. Делала. Помните? Ну, а да. часто ли люди обращаются да. с вами к вам, чтобы поисследовать, найти причину? О чем они? Какие у них запросы в основном? Ну, про мужчину вы рассказали, пример был. Угу. В основном это страхи и обиды сейчас идут. Или, вот, допустим, человек не знает, как ему заработать, вот предназначение. То есть мы выходим на предназначение в итоге. То есть первый сеанс, когда приходит человек, у него очень много. И то и то и то, и то он да. Он не знает, то есть за что ухватиться. То, то и то и то, потому что он пришел впервые, как бы, ну, с этим не сталкивался или там допустим, ходил к специалистам, но он не получил uh -huh. там, ну, то есть, ну, не могли разобрать эту проблему. Вот. И когда мы найдем регресс, это все зависит от подсознания. Насколько подсознание готово разобрать это, этот вопрос, допустим, с деньгами. Вот, вот человек говорит: вот я хожу на работу, а работа у меня нелюбимая, вот, но деньги мне приносят. Вот. И я хочу вот найти такую вот работу, чтобы мне вот и удовольствие приносило, и деньги, как бы вот так вот. Мы начинаем смотреть, а. А он не готов расстаться а вот, с той жизнью, которая вот у него есть. То есть одна часть, одна часть, не, одна часть начинает, не хочет, другая Он не готов к тому, чтобы конфликт, работать в конфликтах, в Да, мозг блокирует, блокирует. Да, он же у нас ленив, он же не хочет создавать эти нейронные, нейронные связи. Он да, напрячься работать, надо, да. Работать, да, думать. А тут же... Поэтому вот, вот этот пень в болоте, он и получается. Вот-вот, мы сидим. И, когда мы нач... и подсознание может не пустить, просто не пустить по вот этому запросу. Мы проработаем то, что вот первый пласт, который более актуален. Убрать, допустим, какой-то страх. Страх есть, Обычно здесь а вышло все другое. Но это тоже связано с деньгами. А вышло это другое. И когда мы убрали? Просто не за один да. раз не заработаешь. Да. Да. Угу. Да. Когда... да. И когда мы убираем да. вот этот вот верхний слой, мы же как капуста, как лук. Мы все это все наслаивали, все эти страхи, все эти обиды, все вот эти вот негативные эмоции. Все мы вот так наслоились, луковичкой такой выросли. И потом, чтобы вот это вот все отслоить, это надо убирать, убирать, убирать, убирать. убирать. То есть за сеанс, если информация хорошо идет, Uh, у меня был такой вот хороший результат, ко мне пришла девушка с депрессией 2008 года, Клинически у нее был диагноз, она была на диспансерном учете. Мы за один сеанс проработали около 40 страхов и установок, то есть человек не видел вообще выхода, они жили еще в однокомнатной квартире с родителями и младшим братом. Младший брат уходил на работу, но не знал, когда он пойдет. То есть его позвонили, вызвали, и постоянно дома кто-то находился. То есть она не могла даже сеанс только провести. То есть вот было время, вот она мне пишет, вот ну, Марина, вы можете там провести там вот завтра, вот брат у меня уходит. Естественно, я все уберу для того, чтобы помочь вот человеку. Скажу, да. И мы, и она в сеансе, она даже вот, ну, постоянно как-то вот, тревожность у нее была такая. Мы снимали вот еще эту тревожность, чтобы она не переживала, что сейчас кто-то зайдет, хотя она была уверена, что э, там, допустим, три часа у нас свободно вот есть поработать. И на следующий э, сеанс когда вот через месяц она ко мне пришла. Она, я смотрю, что она улыбается. Человек уже улыбался. Не просто улыбался, так, она говорила, представляете, я дело, с пар... Освободили. Да, да, да. с парнем. Я познакомилась с парнем. Мы уже неделю снимаем как квартиру. То есть человек поработал над собой. Она прислушалась к рекомендациям, которые она получила в сеансе. Она осознала свои страхи, что ее держало. И она устроилась за это время, она еще на работу. Это у меня было такое, знаете, вот по медицинской точки бывает зрения такое. Вот бывает такое. Бывает. такое. в Германии, у нее работы не было с парнем, мужчиной, она там что-то там по... Мы с ней поработали буквально в двух, по-моему, в двух или в трех а, консультациях, где убрали вот эти прошлые. А я показала, как говорить, как общаться, чтобы найти работу, потому что там Убрали этот страх и, соответственно, делать уже сейчас легче. Ну, сдала ну, пример коммуникации, как говорить, чтобы дали тебе то, что ты хочешь. Это тоже имеет значение. Одно дело убрать – причину, другое дело сегодня. Отпрыть рот, что-то сказать – это, ну, это навыки новые. Девушка заслала ко мне в программу, в длительную программу, на 3 месяца, по-моему. Она через полторы недели вопросы все решила и, и больше не пошла. А заплатила деньги за всю программу. То есть глубинные проработки, в плане бессонательного убрать вот эти глыбы, и потом это как бы как глаза открываются, как будто окна, вот как я вот сейчас вспоминаю, как, как я зашла в дом, а тут окна все были зашворены грыбалами, эти окна там гвоздями прервали, дом был, а... я вот помыла, вот это все убрала, как бы хух, Свет полился. Вот так же человек, когда убирает, дает покрывало эти убирают усина, и он видит мир по-другому. А затем ты даешь ему более системную работу. Как, э, кому хорошо слышно, дайте, пожалуйста, обратную связь. Маша, дай плохо слышно. А кому слышно хорошо? Поставьте, как слышно, ты единицы до 10. Поэтому вот эти глубокие проработки, они дают открытие. А дальше... Нужно давать людям системность в работе. Одни консультации работают ситуативно, они могут что-то приоткрыть, и это тоже классно. Я сейчас радуюсь за то, чтобы любой специалист не ленился, а создавал программу до результата, индивидуальную, групповую. Тогда мы не обманываем людей, потому что даже крутые Инструменты, такие как гипноз, я кто-то пишет три. А, а кому слышно хорошо? У меня хороший интернет. У вас там как? Нормально Ой, Ну, в общем, да. Если прерывание звука. Ребята, у кого хорошо? У Сергея и у Маши перерывание. А как у вас? 10, поставьте, пожалуйста. Поэтому работа с клиентом должна быть системная. Это что касается наших специалистов. Однако те люди, которые думают, что самостоятельно достигнут результата, обман и образование мозг. Те люди, которые не растут, не вкладывают в свои мозги, времени день а обрастает мхом. Те люди, которые ищут, что за них кто-то сделает, принесет. Вот сейчас написала мне не а позвижу. Значит, выгнали из квартиры в какой-то стране а, беженцев, и они вовнутрь не знают, что делать. Друзья мои, что в этом случае? Бежим мы от войны? Едем куда-то? Или нет? Да, будет запись на натуре. Нам с вами нужно думать самим. Это уровень ответственности взрослого, зрелого человека. Хочешь ты уезжать? Ищи в какую страну. Что ты будешь там делать? Где ты и как будешь зарабатывать? Или только будешь на подачках и социальной помощи? Я знаю девушку, которая, сидя в метро в Киеве под бомбёжками, уже знала, в какую страну поедет, и уже работу себе искала. А кто-то выбрал остаться в Харькове, а кто-то выбрал остаться в Киеве, кто-то выбрал остаться в Экене или в Буче. Кому-то нужно пройти эту, эти уроки. Но опять же, уровень осознанности Наш с вами, личный. Только мы отвечаем. И карма, это карма, изменить. Чтобы мохнатый пень не засиделся, и чтобы взрыв войны или еще чего-то не долбанул так, чтобы потом не винить Зеленских, Путиных. Ну, это вообще отдельная тема. Вот, вот, вот такое, мое такое, такое выражение. А что вы еще скажете? Ну, я скажу, это как раз ситуация «помоги себе сам». Это, это вот она. Без развития, без своей особенности, без выбора, который мы делаем, ну, то есть мы помочь себе не сможем. У нас есть выбор – либо уехать, либо остаться, либо развиваться, Допустим, пойти к какому-то специалисту или купить какое-то образование онлайн. И опять же таки переехать за границу, да, жить на вот это вот пособие. Или, допустим, двигаться дальше, можно работать посредством интернета, можно пойти так на работу, устроиться, выучить язык или, допустим, пытаться его учить и сразу применять вот эти вот знания уже на практике, это будет еще лучше. То есть вариантов много, нужно просто подумать Редактор Да, да, все так, потому что от наших мыслей и наши мысли это и есть как раз тонкий план. И то, что мы вначале думаем, вот мысли материальные, это уже наказано, доказано и научно, что мысли материальные, и наши потом образуются действия уже на земном уровне, да, вот уже на уровне физики, это и формирует наше будущее. То есть то, что мы подумали, то, что мы сделали, в дальнейшем будет за это мы будем отвечать. То есть, Это уже уровень той самой ответственности либо мы уехали или остались, вот, и приняли должное, все, как, вот, как оно есть, или мы упираемся, барахтаемся дальше, или мы продолжаем сидеть, вот, да, и вот так вот ныть, ныть, что у нас все плохо, притягивать к себе эти все негативные сценарии, вот, это все вот эти негативные эмоции, притягивать ну, весь, весь негатив именно к себе. А когда мы его положительно думаем, даже рады тому же цветочку, солнышку, там каждый день, да, там сказали слова благодарности, уже мы получили заряд этой энергии. То есть Вселенная, она видит, что вы благодарны. Да вы не видит, что вы благодарны. Угу. Mm -hmm. Продолжение Отлично слышу. Вообще четко все. Я думаю, в Ютубе в будет все хорошо слышно. Тоже так, тоже так. Вот как раз вот второе, потому что, опять же, ну, повторюсь, скажу, что у каждой души свои задачи. Кому-то отказаться от материального, а кому-то на, наоборот его приобрести. И эра водолея... Это... Казаться, когда вот, допустим, ну это как ступор, это вот, допустим, вот э ты вот добился вот чего-то, да, вот тебе вот вроде кажется, как будет еще, а Вселенная это может показывать, да, вот смотри, у соседа там еще дом красивее, а ты не-не-не, будет... то есть рост, рост, постоянный вот этот вот рост. И, ну, опять же, таки, там есть кармические моменты, когда м -м, люди, м -м, ну вот все теряют. То есть, ну, пусть даже вот война, да, вот ракета прилетела в дом там или там еще что-то там, пожар случился. То есть человеку показывают, что, ну, все равно как бы нужны человеческие какие-то качества, душевность, вот это все, эмпатия, вот. А не зацепиваться, потому что есть люди, которые вот у них вот в голове только вот деньги, деньги, деньги, а на семью они внимания не обращают. Они деньги едят, Вот это Да, да. да. Thank you. Да, да, и как раз вот это, это для них, война это для них, для этих людей, чтобы они смогли там или уехать, что-то увидеть, какую-то другую страну, допустим, да, не зацикливаться на вот этом, в том, что вот… Они вот зарабатывают, зарабатывают, зарабатывают, и тут у них выбила зона комфорта. Вот они уехали, да? И чем вот заняться? А чем вот заняться? А чем я занимался там, допустим? А я там, допустим, был преподавал там в школе там язык, там. Ну, неважно, что-то там преподавал. Я могу это сделать в интернете. Я могу обратиться, допустим, предложить услуги. Вот. И в этом легко. Mm-hmm. <laughs> астрология, матрица судьбы, тоже регрессия. Да, как раз вот выйти выйти из этого махнатого пня. Да. Так, я работаю со многими моментами, не только со страхами, а еще и с сущностями, поэтому экзорцизм тоже мой конек, поэтому я это не особо афиширую в инстаграме, поэтому ко мне приходят больше клиенты, такие, кто, кому это необходимо, Вот больше по сарафанному радио, потому что когда у человека что-то такое случается, его находят именно через знакомых. Вот, поэтому экзорцизм у меня больше через знакомых, я могу выкладывать какие-то посты, но экзорцизм у меня только чисто вот, как бы так, меня найдут. Кому нужно, меня найдут. of okay. people. Спасибо за эфир, благодарю.